Мы можем начинать. Здравствуйте, дорогие участницы! И сегодня мы рады приветствовать вас на вебинаре, посвященном очень важной теме моды и экологии. Это не случайно. Мы рассматриваем с вами различные экологические вопросы, различные аспекты экологии в рамках нашего гранта, нашего проекта «Экологические забота об окружающей среде» и иудаизм и экология при поддержке Датского фонда. И сегодня с нами замечательная молодая дизайнер Катя Карпухина из Брянска. И она с нами поделится своими, своим опытом, своими знаниями о том, как меньше загрязнять окружающую среду, как дать вторую жизнь своим любимым вещам и познакомить нас с миром моды. Спасибо. Катюш. Всем привет, меня зовут Катя, расскажу вам немножко о себе, я из города Брянска, мне 17 лет, тут написано мои хобби, вообще я много чем занималась по жизни, ну, в основном упор у меня был на танцы, на художественную школу, на театр моды, вот. и вообще мои интересы тоже разнообразные. Люблю следить за всякими новинками, которые выходят в интернет, в всяких форумах. Слушаю музыку и параллельно люблю заниматься каллиграфией. Я рисую разными шрифтами, вдохновляюсь, пытаюсь сделать какие-то свои, свой лейбл. Не знаю, если так получится, в будущем бы сделала какой-нибудь. Вот, и, наверное, хочу начать со строчки песни, которые у меня сейчас... Звук, Катюшка, Катюшек. пропала. Вот. Угу. Э, песня, я не знаю, знаете вы не знаете, есть такой исполнитель Майот, и у него песня «Звезда упала», и там есть строчка «Думаю, пришло время для того, чтобы подняться», «Думаю, пришло время, чтобы меняться». И я думаю, это сегодня нам поможет, как-то будет прослеживаться, мы узнаем что-то новое вообще, что происходит э, в нашем мире. И я думаю, если все со звуком нормально, можно начинать. Вот. Вообще, мода одна из самых загрязняемых индустрий на нашей планете. От 5 до 10% твердых бытовых отходов на свалках – это как раз-таки текстиль, который разлагается около 200 лет. Это на самом деле очень много, почти как пластик. Несмотря на это, тренды быстро меняются, и несмотря на то, что мод циклично производит все равно новую продукцию, вещи устаревают, производят новую, и старые выбрасываются. Как и у любой индустрии, у моды тоже есть свои скелеты в шкафу. Так вот, в производстве одежды задействовано около 60 миллионов человек, а стоимость пластика, который уходит на упаковку одежды, пакеты, он достигает 120 миллиардов долларов только в год. Стоит ли напомнить, что вообще пластик почти не разлагается, и к 2050 году, по прогнозам экологов, Вообще в океане станет больше пластика, чем рыб. Это на самом деле очень жутко, но, пожалуй, мало, что в последнее время так наделало шума сколько официальное заявление Бёрбери, которая, ну, это компания дизайнеров одежды, косметики, призналась, что избавляется от избытка мусора, от избытка одежды методом ее сжигания. Откуда вообще, берется избыток одежды? Откуда вообще берется избыток одежды? Мало кто задумывается, что если вещь висит на распродаже, то это ее последний шанс вообще висеть у кого-то в гардеробе. После этого она как раз таки утилизируется. Из-за этого бренда становится заложниками коммерческой конкуренции, которая требует увеличения объема производства. И в последнее время... Вы могли заметить, если ходите часто в магазины, что новые коллекции появляются не раз в полгода, а теперь уже каждые две недели. Из-за чего происходит перепроизводство. За год производят около 90 миллионов тонн текстильного мусора. Это огромные цифры, которые я в своей голове вообще не могу вообразить. Ситуация с масс-маркетом из-за этого становится очень печально, потому что происходит такая цикличная система, как... Купил, поносил, выбросил, купил. И так до бесконечности. Как вообще избавляются от этого мусора, который, от, от одежды? Я думаю, вы все знаете такую марку, как Enchantem одежды. Так вот недавно нападком подвергся и он. Несмотря на то, что последние годы он этот ну, магазин за делает упор за осознанное потребление, за осознанную моду, экологичность, а все равно э, нашлись э, около 12 тонн вещей, которые они также сжигают. Э, почему они это делают? Потому что продукты распада одежды, которые сделаны не из стопроцентного хлопка или льна, скорее нанесет урон окружающей среде. То есть э, она, вы, она вырабатывает из себя парниковый газ, который... Э, наверное, выбрасывается в атмосферу из-за одежды около полутора миллиардов в год. По данным исследования eco -Watch. Так вот, если масс-маркет сжигает вещи из экономии, то, потому что это дешевый способ утилизации одежды, то вещи сжигают какие-то огромные бренды, чтобы не потерять имидж. Так, так недавно я узнала, что Nike, это моя на самом деле любимая компания, одна из, выбрасывает, они портят свою продукцию и выбрасывают ее просто в мусорку, чтобы всякие реселлеры или бездомные ее не подобрали и не смогли перепродать. И чтобы при этом не испортить имидж, что они сжигают вещи. Так вот, есть ли этому всему альтернатива? Существуют такие активисты, которые призывают к координативным способам, например, к осмыслении бизнес-стратегии. Они, произв... Они предлагают сократить производство, или есть такая дизайнер Стелла Маккортни, она объединилась с фондом Эллен Маккортур для разработки новых прочных, так называемых, умных тканей, которые производят в технологии в виде 3D-принтинга, от этого снижается риск, потери качества, и при этом производительность продукции вырастает. Я считаю, что индустрия вообще должна чаще задумываться о новой жизни текстильных отходов, и многие сейчас выступают на технологию апсайклинг. Апсайклинг – это создание вещей, создание коллекции из материалов, оставшихся после выпуска предыдущей, предыдущей одежды. Я вот как человек, который хочет лучшего будущего, на самом деле очень этим заинтересована. Но помимо меня существует множество людей, множество компаний, больших глобальных организаций. Так вот, одна из таких – это организация ООН. У них существует цель устойчивого развития цели в области устойчивого развития, и их всего 17, но сегодня нас интересовать будет 12 -е. это ответственное потребление и производство. Вообще, э, за ответственным производством, за потреблением нужно следить, иначе произойдет социально-экономический кризис в нашей стране и вообще в любой. Для этого обеспечения перехода к рациональным моделям потребления необходимо э, вообще, э, наверное, остановиться и Лучше узнавать, чтобы Ой, я запуталась, чтобы государство за этим следили. Вот. Для этого необходимы природные ресурсы, за этим... это все надо контролировать. И для этого необходимо экологически... прививать экологическое потребление для граждан. Что вообще можно из этого сделать нам, простым людям? Изначально можно пользоваться пунктами приема в торсе отходами. Они на самом деле есть в каждом городе, существует такая карта, я потом ее куда вам напишу, она называется Recycle Map, где помечены места где можно сдать свою одежду или еще что-то, но в больших городах она больше используется. Также можно использовать термокружки, многоразовые бутылки. Это также снижает потребление и пластика и в целом помогаем, мы помогаем сами себе. Можно также давать вещам вторую жизнь. В случае, если вы готовы отдать старые свои вещи, существует «Красный крест», такая организация, которая находится не только в России, но и в других странах. Они принимают одежду, занимаются благотворительностью и отдают людям на пожертвования. Также существуют интернет-сервисы, которые можно легко найти, просто поискать в интернете и где вы можете сдавать. В вопросе экологичности – и осознанное употребление одним из самых верных решений становится, наверное, покупка винтажа. Винтаж — это очень интересная вещь, потому что она передает всю суть того времени, в котором находилась эта вещь, каком она производилась. Также существуют и секонд-хенды, мы, мы все о них знаем, но в России это не так развито, и для нас это что-то такое, ой, чужую вещь носить за кем-то, но... При этом, наверное, у каждого, такого, у каждого человека такое было, что приезжала какая-то тетя, бабушка, отдавала вам такую шляпку, свою вещи, типа, доноси за кем-то. И мы этого не стеснялись и носили, и продолжали этому радоваться. Наоборот, за этой вещью стоит какая-то история, которая позволяет тебе додумывать а где, а как, а почему, и вообще сколько это лет, а это этой вещи лет больше, чем самой тебе. Мне кажется, это очень интересно, и чтобы не переплачивать за брендовый винтаж, на самом деле полезно знать, в, каком, в какую эпоху и что в этом доме, модном доме происходило. Чтобы не было проблем и с качеством продукции, потому что, например, Диор 80-х, он перепродавался, и там был кризис, и поэтому качество продукции с ним делать. Но при этом Диор 20-х годов просто с идеальным качеством, если такую продукцию найти, то будет приятно, наверное, хранить какую-то такую большую эпоху у себя дома, и при этом это сочетать. Я думаю, если... Выходи, или будете заходить в винтажные магазины, э, нужно смотреть, наверное, одежду 30-х годов, и там должна быть прометка «Фога», э, значит, эта вещь стоит и своих денег, и у нее идеальное качество. Также есть смешной такой парадокс, что за вещи, созданные э, при живом Сен-Лоране, часто приходится платить гораздо меньше, чем вещи, которые производят после уже от его имени. И качество, естественно, желает... Э, качество естественно ухудшается в принципе идея донашивать вещи привлекает меня с детства на самом деле и когда я ходила в театр моды всегда меня это интересовало потому что моя мама создавала и шила коллекции разные и это интересно я потом вам побольше об этом расскажу так вот вообще такая одежда позволяет тебе самовыражаться и если ты Твои какие-то старые вещи у тебя остаются, ты можешь их спокойно переделать, исправить. И нечасто задумываемся вообще о том, что мы носим, как мы носим, какое это качество. Потому что выбрасывая одежда очень много э, не перерабатывается, выбрасывается. И вот мы этим всем выше. Как бы, как бы печально это ни звучало. Несмотря на то, что люди не сортируют мусор, они говорят, что нет определенной инфраструктуры в моем городе, ее просто не существует, но, наверное, ее не существует, потому что нет запроса. Если я, например, я не сортирую мусор, ну, потому что вот мне некуда это выкинуть, зачем мне это делать? Естественно, запроса у тебя в городе не будет. Если ты начнешь, начнет еще кто-нибудь, появится запрос, это пойдет все выше, выше и выше, появится какое-то какой-то движ сверху, и поможет это все осуществить. Есть вообще другие простые способы, как помогать окружающему миру. Например, не упаковывать один лимон или два банана, которые вы купили в магазине, в этот пластиковый пакет, потому что вы придете домой, все равно это разорвете, начнете есть, и вы это снова выкидываете. Поэтому очень удобно носить, наверное, с собой шопперы. Потом вам покажу, как их можно закастомизировать, это не только, также ну, лично я там не использую, выключаю свет, когда нахожусь в одной комнате, других не включаю. Также и с водой, наверное, и ношу с собой, ну, чаще стараюсь носить с собой бутылку, чтобы не покупать и наливать. У нас в городе стоят автоматы, где ты можешь подойти, налить себе воды. Вот. Это не только вопрос экономии. Потому что экономия это не про то, что у тебя не хватает денег на что-то экономия это про рациональное потребление. Если тебе это не надо, то не надо за это и переплачивать. Но как бы при этом, если так подумать, то по поводу света снижается как бы и твой процент, который отдаешь государству, платишь налоги, это как бы тоже приятный бонус, который ты можешь потратить на что-то другое. Вот. Также Наверное, вы видите все эти три слова. Если кто-то знает, что это такое, вы можете спокойно об этом сказать. И так я вам вкратце расскажу, что здесь что обозначает. Если что, тогда я начну. Что такое «ресайкл»? «Ресайкл» — это хорошая переработанная старая. «Ресайкл» — это возврат в круг, процесс переработки без потери качества. То есть, если мы берем старую стеклянную бутылку, мы ее перерабатываем, получается новая, такая же хорошая, качественная бутылка. Также и с металлолом получается, запчасти для металлургии. Вообще, чаще ресайкл используется в переработке мусора. Все мы знаем, на что... Мусор разделяют на органику, разделяют ее на пластик, на металл, на макулатуру и на токсичные отходы. Токсичные отходы – это всякие батарейки, аккумуляторы, ртутные градусники ну и так далее. Вот upcycle, upcycle – это вторая жизнь вещей. Это процесс переделки в что-то полезное, что-то красивое и новое. Это вообще не новый термин для нас, для нашей страны, потому что ну, в моем городе… Я видела миллиард дворов, где стоят вот эти вот из всякие лебеди, всякие, как украшают всякие дома, всякими штучками. Сейчас это используют часто в интерьере, берут старые машины, разрисовывают их баллончиками, и это смотрится очень стильно, при этом вещи все равно используются, мы ей дали новую жизнь, она красуется, с ней фотографируется, это только делает приятность. На самом деле... У нас вот, дворец Нильсена в Санкт-Петербурге, там тоже что-то было, но я сейчас забыла, что, но хотела рассказать. Вот. При этом существует Upcycle Fest, в Москве он с 2017 года, и можно зайти на сайт, зарегистрироваться, посмотреть, самим принять в нем участие, мне кажется, это очень интересно, и я узнала только в этом году об этом, поэтому планирую потом э, тоже в этом поучаствовать. Вот, постепенно обсайкл выходит за пределы небольших переделок и появляются целая коллекция. Например, на сайте Asos существует коллекция одежды из ретро-тканей, из обрезков использованных материалов. Также дизель использует эту часть в своих коллекциях. Фрицикл вот. ⁇ это культура обмена. Это про переработку вещей, это не про переработку вещей, это про осознанное их потребление, когда вещь тебе уже вещь устаревает или тебе надоело, ты это наделаешь раз, потому что купил необдуманно, ты можешь спокойно это отдать, подарить фонд, подарить детский дом, обменяться с подружкой и так далее. Это... Существуют такие вечеринки, которые тоже устраивают города, где они приходишь, ты обмениваешься вещами, потому что тебе это надоело, или вы вместе что-то переделываете. Так вот по, по поводу переделки, я в последнее время стала заниматься кастомизацией, и вы можете видеть это мои последние работы, потому что недавно этим занялась. Я рисовала на сумке, делала вот футболку другу, себе кетку. В целом нравится рисовать, это не так сложно, потому что Вещи в целом хорошим качеством. Ну, сумка, например, у меня была просто белая, мне показалась она скучной, я ее решила расцветнить, добавить вот какую-то изюминку, потому что это отражает меня, мой внутренний мир. Э, писала фразы, которые ну, касаются только меня. Помимо этого есть еще вещи, которые я делала, которые нашла в интернете. Вот добавила, например, шопер, который наверху делала моя подруга, она мне его подарила на день рождения. И я просто счастлива, я с ним хожу, наверное, везде, расписываю носки в стиле Тайдай, когда оно все в разводах. Тоже очень интересно, очень просто и расцветняет твою грустную будничную жизнь. Очень, на самом деле, это все легко, не нужно много времени, чтобы тратить на то, чтобы что-то нарисовать, потому что, например, эту сумку нарисовала я минут за 20, просто потому что у меня был маркер по ткани. но помимо этого, для чего, как, как я к этому пришла? И так как я занималась в театре моды, моя мама часто шила всякие коллекции, э, расписывала их, и я это все приняла от нее, потому что, когда ты на это все смотришь, ходишь там по показам и видишь, как это все создается, интересно, и хочется пробовать что-то новое для себя. Э, так мама сделала и пальто, и снуд, и вот этот веночек мне на голову, и все-все-все, как бы шила она сама, э, и всякие украшения. Когда это создается своими руками, у одежды появляется душа, появляется история, и когда ты идешь на улицу, у меня так было, например, с моей сумкой, у меня девочка спрашивает, ой, где ты ее купила, я говорю, я ее сделала сама. И она так удивилась, так обрадовалась, серьезно, ты можешь сделать мне, я тоже себе такую хочу. И это уже какая-то коммуникация, общение, сразу как-то, не знаю, оживляется, и кажется, мир такой спокойный, одушевленный, и ты просто можешь общаться и понимаешь, что тебя люди тоже понимают. На этом слайде вы можете видеть, как смешивать цвета, если в целом будете пробовать, это несложно, для этого просто нужно акрил по ткани, тут все в пропорциях написано, у меня есть отдельные для этого папки, где сохранены вот все цвета, как это делать, также вот примерно сколько стоит каждый из материалов акрил под камень, ну на самом деле это очень недорого, это очень реальная сумма, которую можно потратить, не обязательно там покупать себе набор какой-то, купить себе одну краску, только перед этим подумай, что ты хочешь, как ты хочешь, где хочешь это сделать. Даже если вот ты купил какую-то вещь в секонд-хенде, чтобы просто попробовать, ну там обычная базовая футболка. Как я придумываю дизайн, я, наверное, смотрю вот больше на Pinterest, в Инстаграме листаю ленты и нахожу какие-то идеи, потому что лента подстраивается под тебя, и у меня уже просто выскакивает, и я просто каждый сижу, публикацию сохраняю, потому что это очень интересно. Вот. Вообще, я, наверное, чаще фотографирую вещи, на которые буду рисовать, и на телефоне рисую, где бы я разместила какой-то рисунок, вставляю картинки, примерно понимаю, какие мне нужны цвета, иногда на бумаге это делаю, чтобы знать, вот, например, мне нужен белый маркер, мне просто повезло, что э, под моим домом, в моем доме находится художник, когда я могу спуститься и в любой момент что-то купить, э, вот так было с маркерами, и когда я узнала, сколько они стоят, я очень удивилась и думала, что мне там надо потратить и ставить все мамины деньги, но нет, вот, поэтому это вообще... Не проблема, я думаю, есть в каждом городе, если заказывать, так это вообще дешевле. Также у меня есть папка, я вам тоже скину, типичные ошибки при кастомизации, что вообще часто не получается, что получается. Нужно всегда, например, вещь сначала высушить, только потом ее проглаживать учебом, чтобы зафиксировался рисунок, наверное, ее надо правильно стирать, при какой температуре вообще стирать вещь. Например, как рисовать на обуви специальными материалами, акрилом. Можно рисовать акварельными красками. На сумке я рисовала обычным маркером, не под ткань, просто. Наверное, она скоро сотрется, но пока держится. Главное не ходить под дождем. Я для нее ношу отдельный пакетик, чтобы ей не намочить. Вот, есть тут еще. Как, что не надо обклеивать малярным скотчем подошву, потому что подошва может испортиться. При этом. Но в целом тут все написано. И, наверное, это очень познавательно перед тем, как это начать делать. Вот. И, вообще, нужно снимать шнурки при росписи. Много чего нужно делать, но ну, не обязательно. На самом деле можно учиться на ошибках, как это делаю я. Вот, так даже интересно. Вот. Я добавила сюда надписи, которые можно вообще оставить, написать себе и на русском, и на английском, как вообще придумывать надписи, чтобы написать себе на футболке, на кофте, на кепке, на чем угодно. Тут много разных, и чаще всего, наверное, вот брать какие-то фразы из песен очень даже удачно, когда они тебя затронули, ты слушаешь, ты понимаешь, да, я хочу, чтобы она была всегда со мной, или вот у меня есть знакомая, она писала себе рецепты, чтобы не забыть, как что готовить. При этом это смотрится так стильно, и кажется, ну, ты купила это где-то, да? А она такая, нет. вот мой фирменный пирог, всегда со мной. Это очень удобно. Вот. Еще один лайфхак, только у меня почему-то оно не очень четкое, то, что в качестве текста можно использовать иерограф, иероглифы, переводить просто те же самые фразы, только на другой язык, и смотреть, что тебе ближе, что тебе нравится, что интереснее, смотрится. Вот. Еще тут у меня есть разные маленькие рисуночки, которые вы можете, наверное, нарисовать потом, если у вас получится. И вот, и, наверное, на этом все. Если есть вопрос, я готова выслушать, потому что я очень быстро говорю. Итак. Катюша, огромное спасибо. Катя активная участница программы проекта Кэшер России, Кэшер Георг Space. и очень интересно, что она не только заботится об осознанном потреблении, но и у нее получается такой ладор ладор от поколения в поколение. Катя сказала, что ее мама занималась одеждой, шила, и она теперь переняла мамин опыт и еще больше как сказать, усовершенствовала его. Да? Она учит нас, как отдавать вторую жизнь вещам, как меньше потреблять так быть более бережным с окружающей средой. Спасибо тебе огромное. Расскажи, почему вдруг тебе захотелось заботиться об окружающей среде? Вот ты на много примеров приводила разных, не только вот про одежду, про электричество, ну, про да. воду. Потому что, ну, во-первых, это затрагивает всех, затрагивает меня, потому что я этим дышу, живу в этой среде и хочется вносить какой-то свой маленький на вклад делать мир этот лучше, несмотря на то, что это никто не заметит, но ты это делаешь для себя, и мне от этого только приятнее становится. Вот. Спасибо, Катюша, это как раз как нельзя лучше подходит под название проекта, еврейские корни заботы об окружающей среде, а тексты к действию, то есть ты нам показываешь примеры, как можно действовать, это достаточно несложно. Спасибо, может быть, какие-то у вас вопросы есть, девочки, какие-то конкретные, как что-то переделать? Может быть, у кого-то есть истории переделки своих вещей или истории из прошлого, как родственники менялись своими вещами? У меня сестра... Всем добрый вечер, кстати говоря. Очень приятно наконец-таки со всеми увидеться почти. У меня сестра тоже занимается Кастумом. Ну, вот то, что, что Катя рассказывала, она занимается этим уже более двух лет, если я не ошибаюсь. вот И это, прямо, на самом деле, очень крутой как и бизнес, так и просто по социальной значимости проект. Очень востребованный сейчас, так что советую всем этим заниматься. Вот, Катя, тебе огромное спасибо за вебинар, шикарная, честная презентация, и твоя речь невероятная вообще, большая молодец, спасибо большое. Спасибо большое. Можно мне, девочки, можно мне? Тема очень интересная для меня, конечно, я хочу начать и быстренько закончить со слов благодарности Катюше потому что Катюша, да, Карпухина, так себя назвала, и по-другому никак. Катюш, спасибо огромное. Очень много интересного узнала, и Ладор Вадор, о котором мы говорили, сейчас у нас вещала наша Girl Space, но Ладор Вадор, он все равно играет. Я, наверное, ну, Катя, мама, может быть, еще и постарше, но я очень люблю эту тему. Моя мама, которой уже давно нет, она меня называла тряпочницей, но в хорошем смысле я очень люблю одежду, очень люблю одежду. Я очень... Я растаю с одежды, когда э, отдаю во вторые руки, когда мне что-то надоело. Есть одежда, которая… Ну, у нее не могу расстаться. Вот говорят, три года. Или, или год ты не надевал, и уже все, надо, надо от нее избавляться. Но у меня есть такие вещи, которые я три года не, не надевала. А, почему? Ну, потому что я просто не успела ее надеть. А сейчас такой год, что особо некуда выходить. Она мне имела души, я не, я не могу с ней расстаться. И если говорить о нас, о моем поколении, может быть, помоложе немножечко, видите, в вещи есть свой вариант. Да? Можно, можно делать какие-то компоновочки, что-то с чем-то сочетать и получать новую одежду и выходить всегда в каком-то новом стиле. Мне это очень нравится. Мне настолько это нравится, даже надеть какой-то шарфик какому-то платью, которое давно у тебя. Было было. Но вещи хорошие, стараюсь, чтобы это были вещи хорошие, а не с рынка. Кстати, я иногда пользуюсь секонд-хендом. Я пользуюсь секонд-хендом из Европы. Мне, мне нравятся, Там есть некоторые такие вещи классные, которые просто в одном экземпляре. И сумки кожаные в одном экземпляре. И это не потому, что я не, не могу себе что-то такое, Да потому, что я не могу оторвать взгляд от этих хороших, красивых вещей, которым даю возможность тоже второго выхода и здесь, наверное, мы говорим о многих вещах, и от поколения поколений, и вещи вторую жизни, и о той утилизации, которую мы говорим и во вторые руки, или оставить в этих руках и выйти модно и стильно. Это очень интересный разговор. Поэтому, Катя, тебе огромное спасибо. Вот эту презентацию нам дадут? Нет? Потому что моя дочь тоже занимается такими вещами, да, она и вышивает, и что-то там, и сумочки шьет, и что-то подписывает. И я, я была бы очень благодарна, если бы мы могли ею пользоваться. Спасибо большое. Тема очень женская, женственная, и для меня лично она очень актуальная. Спасибо. Спасибо. Катюш, можно ли использовать твою презентацию в качестве идеи для второй жизни одежды? Конечно, конечно. Спасибо мне. огромное. Девочки, если у кого-то есть какие-то вопросы, пожелания, ну, Можно я, я еще это... немножко расскажу? Да. Ну, у меня две таких вот, да, даже несколько таких историй. Одна достаточно, наверное, резкая в наше время. У меня муж работал слесарем-сантехником. Девочки, не поверите, он ждал, когда я сношу колготки, потому что он их использовал для ремонта чугунных труб канализационных в квартирах своих клиентов. То есть он их наматывал, как бинт, замазывал, с смесью песка и цемента и давал вторую жизнь не только моим колготкам, но и вот этим трубам, которые потом еще много-много лет можно было использовать. Ну, а мой вот такой первый опыт такой серьезной переделки, это когда наверное лет пять или шесть провисела на плечиках Свадебная рубашка моего сына, я наделала всяких цветочков, листочков в технике ирландского кружева, вырезала кусочки из этой рубашки, вставила туда ирландское кружево, эта свадебная рубашка моего сына стала моей сорочкой, которую я ношу с удовольствием. Здорово. Скорого, Лен. Спасибо. Сколько примеров и таких разнообразных. Вот видите, еще одно использование колготок для утепления окон зимой. В Костроме так окна утепляли. Здесь у них лук можно хранить. Все, наверное, так Костр. делали. Да, лук, да, да. Все помним про лук. И коврики. И коврики плести, которые можно выкладывать перед дверью и не жалко потом выбросить. И не только коврики, из них получались замечательные мочалки с разной длиной ручек. Так вот, что, видите, сколько хороших, простых идей для того, чтобы меньше потреблять, быть более осознанными и а, заботиться об окружающей среде. И все в одном экземпляре. Заметьте, девочки, это все эксклюзивное. Это не то, что продают на рынке. Много-много одинаковых. А Солютный handmade. Потому что это каждый же, из нас Это же визуально. касается не только одежды. На самом деле, э, кастомизация, обсайклинг, ресайклинг можно использовать к разным вещам, тем самым также сохраняя окружающую среду. Если раньше э, говорили, женщина такая нежная, она должна сидеть, вышивать, вязать. Сейчас, зайдя на YouTube, вы можете э, в разделе DIY Найти огромное количество именно девушек, молодых девушек, которые переделывают мебель. И это тоже очень интересно. И если попробовать это сделать, это, уверяю вас, очень захватывает. Я в карантин попробовала и переделала шкаф. Было классно. Класс. Девочки, а я сегодня красила ступеньки, я их морила. Ну, в доме в новом, да. Ступеньки я взяла на себе, это так классно, это так интересно, это такие тона можно подобрать, но ну, теперь я теперь лаком сверху буду покрывать. Так что вот вторая профессия, да, это очень интересно, можно приобрести вторую профессию. Профессия Маринщица. Нет, Марин, понимаешь, не просто Маринщица, это... Это, классно. Это, художе... это, это, художественный факт, да. это художественный акт, подобрать ага. что-то по текстуре, по цвету. Да, я понимаю. Самом... Это, это радует, это, радует это впечатляет и хочется еще чего-то придумать. А вдруг, вдруг какой-то другой рисунок, цвет какой-то другой, да. другое дерево получится. Да, это интересно. Это радость творчества абсолютно. Девочки, меня слышно? Да. Это Елена Красичек. А я случайно наткнулась на ютубе на такую подборку видеороликов, когда из пластиковых 5-литровых вот, бутылей делают с применением там цемента, еще чего-то, какие-то полезные вещи для сада, огорода. Но более того, я видела, да, мужчина, он использовал изношенные безгалтеры жены. И делал из них, но тоже использовал, почему-то обмазывал там цементом, да, э, типа рыбок, фонтанчики делал. И таких вот видеороликов на Ютубе вот по такой тематике очень много. Я сначала вот удивлялась, думаю, боже мой, что за ерунда? Э, вроде как, э, ну, можно просто цемент использовать И с другой стороны. Смотрите, это реально, да, не засорять планету, вторую жизнь Я давать. Просто сам. самой попробуй Да, очень-очень. И интересно. мужу ему было очень приятно, да, когда он из Белгаса да, да, своей жизни да, что-то да, делал да. нужное. А буквально вот недавно увидела, когда из пластиковых вот этих бутылей пятилитровых сделали какой-то японский или корейский там автор вазон, высокий вазон, туда засыпал землю, посадил какие-то растения, и он стоял весь зеленый, украшал балкон. То есть идей на самом деле очень много. Поэтому хочется пожелать нам всем быть более творческими, креативными, использовать эти идеи и осознанными. Поэтому все в наших руках, как сказала Катюша, важно помнить о том, где мы живем и какой мир мы хотим оставить нашим, нашим детям и внукам. Спасибо огромное, Катюш, за прекрасный вебинар. Нам было очень интересно, презентация действительно крутая. Ты замечательная, творческая. Мы желаем тебе дальнейших успехов в твоей карьере и до новых встреч. Спасибо большое. Было безумно интересно, а главное, очень много информации для размышления, для активизации наших дальнейших социально ответственных действий. Спасибо. Да, быть экологичным не так сложно. Катюш, спасибо, ты нам еще раз сегодня это показала. Спасибо большое. Спасибо за примеры, спасибо за ваше активное участие, дорогие девочки. Спасибо большое за вебинар. Спасибо, до свидания. Спасибо. Вот доброго. Всем новых Будьте, До свидания. До следующих встреч. Да, спасибо большое. Варите, Переделывайте. получайте от этого удовольствие. Подчеркивайте свою индивидуальность. Пример вот нам Катюша показала сегодня. Катюша ты красота. Да. Ну что, говорим друг другу до новой встреч. До новых да, встреч.